Моя любовь к тебе неизмерима, как не измерить небо глубину. Я убеждаюсь в этом, мой любимый, когда опять в глазах твоих тону. Когда смотрю, как ты идешь, небрежно забрасывая сумку на плечо. Когда меня целуешь в губы нежно, за плечи обнимая горячо. Или когда забавно хмуришь брови, Читая свой любимый детектив. Моя душа ликует силой новой Лишь от того, что рядом, милый ты. Такой надежный, добрый, справедливый, С открытым сердцем, любящей душой. С тобою так легко мне быть счастливой. С тобой мне несказанно хорошо.